Давай быстрее. Не, они куда уже, Ладно, пойдем. Он там лутается, блядь, снизу нахуй. Того что приходил, лутал, что убили. Бирали. Да, а, стой, подожди. Он с оружием и залутал. Около дверей. Все пошли. Да, он еще там или нет? <laughs> Ты у меня, короче, едешь, а не идешь. Как на коньках ебашишь? Тиктоник? Да. Тихо там ты танцуешь? Бля, да? пацаны, потише нахуй. Где там тот 4, слышь? Блять. Бля. Нормально, там у вас Бля. чувака а вы его убить не смогли. Кто-то я говорю, у вас там труп золотали, а вы даже не смотрели, не видите? Да, блять смотрели, просто блять еще кто-то подбежал на. Да, надо было на труп смотреть. Там кепки всякие бегают. После труп залутали? Но они там убили кого-то золотого, и отвлеклись, его золотали. через двери Блять. Иди, иди сюда, слышь. Поли дверь, блядь. Убил, я умер. Нет, я еще. Я его убил, а я еще это живой. Я слышишь, там зомбы на кого-то, слышишь? На нас. Да. Я, я не знаю, ты ли это или нет. На я нас. самый первый, как от тебя. Я опять второй раз его убил. Блять, здесь кепки нахуй. Я не вижу, где ты, блять. Ладно, наверное, стрель себе. Все, я сдох, все понятно. Бля... Победи меня, вылетело. Че забирать твои вещи, да? Блядь, забирай, сейчас я приду.